Здравствуйте. Вы плачете? Что случилось? Они его завтра заберут. Его мать? Социальная служба. Кто это? Специальная служба. Его заберут, но о нем никто не будет заботиться. Возьмите Какой? его себе. Вы с ума сошли. Его нельзя просто так взять. Нужны же бумаги. Бумаги? Бумаги, в которых сказано, что он существует. Но он же существует. А, нет. У него есть мозг, легкие сердце, но если нет бумаг, то и его нет. Опять закладывают уши.